Дорогие друзья, меня зовут Наталья Скоробогатова, я инструктор по йоге и древним практикам оздоровления. Сейчас мы узнаем, зачем же нам гибкость в нашем теле. Дело в том, что гибкостью в нашем теле занимается коллаген и эластин. Эти два важных вещества делают наше тело эластичными. И благодаря йоге, и благодаря любым упражнениям, если мы их осознаем, то мы получаем гибкость в теле. На самом деле, не ограничивайте себя, не думайте, что вы не можете что-либо сделать. Наше тело включается в работу, когда мы с вами абсолютно не гибкие, в нашей голове лежит установка, что я не гибкий и заниматься йогой не абсолютно ни к чему. И в этом теле тоже происходит выработка эластина и коллагена. И в этом теле, которая действительно более гибкое, более эластичное, продолжает осуществляться выработка этих веществ. Зачем же они нужны нашему организму? Дело в том, что гибкое тело хорошо пропускает потоки крови, лимфы и энергии, которые в свою очередь питают наши внутренние органы, и внутренние органы на 100% выполняют хорошо свои функции. Второй момент. Гибкие мышцы и сухожилия дают нам возможность обезопасить нас от травм, от каких-либо повреждений. Больше того, когда мы с вами гибкие, то мы с вами более мобильны, мы с вами продлеваем нашу жизнь как минимум на 10 лет. Итак, друзья, вслед за гибкостью и не неважно, сколько вам лет занимались вы или нет, дело в том, что в любом возрасте любая мышца тянется и ваша тоже.